Я либо дабл даю, либо сдыхаю сразу же Два раунда, ребят Если мы берем за эти два раунда, мы за КТ отобьем и выиграем Сейчас смог зайдет, бро Убил смог Видите ли, нооскоп, если я бы не тридел нооскоп дм, я бы этот килл бы не съел Носкоп ДМ, сами еще Ай, вот это катки, я понимаю Привет, молодые люди, меня зовут Шоки. вы только посмотрите на эту толстовку Сибирщок, это очень круто смотрится Это ощутимо приятно Но самое главное, это реклама Я предлагаю свой бренд, а не один какой-то Если что, мы эти толстовки сделали в лимитированном количестве 10 штук, Этот сотрудникам, чтобы им было бы приятно работать Чтобы они бы были бы с одеждой, Потому что зарплата Сибирщока не позволяет покупать одежду В общем, чуваки, если что Сегодня вы увидите мои катки на Фейсите. Мы каждый день стримим на Фейсите. Уже 8 стрим подряд идет к ряду вот На сегодняшний день Я стримлю каждый день с 20 до 23 поэтому если у тебя есть свободное время в этом тайминге то я жду тебя на каждом стриме каждый день ссылку я оставлю закрепленном комментарии и в описании этого ролика Ну а сейчас мы идем играть в фейси мы сыграли достаточно каток мы близки уже к поднятию у левела но что-то случилось в конце что увидите в этом ролике погнали да нету это встречала упала ковры так это я займу а он там все все всё, ласта отрезал. У нас близко. Ага. на таком может, мит один. Забил, мит Яма? Ну, нужно. Коннектор стреляется. Слышки, он так дал пикой. Да, смотри, есть. Ой, такая забавная кат. Пять, смертей за первую половину. Это вообще прикольно. Попробуй ладер пройти, чтобы нас... Убил. Слева по стенке. Флаж хейчин есть. все я иду к тебе убил а, шорт дали смог ну, под коном убил. шел один под коном убил, убил шорт убил под окном убил Эдвард Шорт убил. Ладно, он. Ладно, 5 хп. Айвик, возьмите, пожалуйста. <связь> Ох, спасибо. <связь> убил меня... Э, Я смотрю. А, Айвик, дай конечно, в шорт сибать. <связь> <связь> как будто снег, знал, что там вы стоишь. <связь> шорт у тебя близко, за Эдвардом. Ты полдебил. Убил шорт один. Справа кто а, чё? еще. Еще еще вправо. Я, короче, на убедить. Кто-то, а. Ч ⁇ все, у меня последний. Все, 20 набил, нормально Ну а спонсором этого ролика остается Сайт КСФЛ. Вы можете на этом сайте Затепозить через деньги, банки, телефон Скины, либо крипту. Но как только вы Затепозите, вы можете поставить любые скины на любую Сумму и пробовать ставить Ставки. Система очень простая. Вы ставите Скин, выбираете коэффициент. Я поставлю На 1,5. Если счетчик будет Выше 1,5, вы выиграли Если нет, то вы проиграли. Но можно вывести Заранее. Вот, я вывел э, Заранее, но в любом случае бы выиграл, потому что прогорела ставка на 1,51. Ну ну и на сайте есть еще и джекпот я поставил только что 30 долларов и у меня огромный шанс 89 84 88 78 процентов и по сути я тоже здесь выигрывать выигрывает один человек возможно с маленьким процентом здесь очень часто выигрывают лукф и ну и в этой ставке я выиграл нет я проиграл или выиграл я выиграл я выиграл да ребят ссылочка на к есть в описании ну а мы идем дальше займем я молик да Я либо дабл даю либо сдыхаю сразу же а, ты... не встанься встань, да, встань. лучше Наши больше пачты нет. Ставят пачку. Дайся. Мальцы. Живи. Мальцы. Дого. Лонг-Дигу. Ой, ой Лонг-Дигу. Грабы. Я вс ⁇ Граба вс ⁇ Тебя убил. У нас, ребят Сейчас смог зайдет, бро Убил смог Видите ли, Если бы не трил, бы скоб дм Я бы этот килл бы не сделал ноу дм, сами еще За боксами, Убил пробежали, трой, трое, трой КТ я не а. okay. nice. уже, китчин ларик Китчин mm -hmm. Нормально Мейн пикает Лора, ну okay. слушай, у тебя уверенная реакция Что? Uh -huh. Вышел чел, вышел чел уже okay. nice. Слева близко, Найф Класс монстр Класс монстр У тебя красный 50. Молодец, калаш. Старик он прошел. Че? Слева, слева у тебя. Не пикайся, не пикайся. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Хорош Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Убил Мидл. А, топсы. Да Оба у, а у, у меня. Чувствуй вид наш раунд, чувак. Шорт. Лошар. Дефы! У меня дефы. А, у тебя Ой. дефы тоже. Упал, ставлю. Фри. Фри. Фри. Ой, Еще один там же. Мадс. Хорош! Хорош! Хорош! Фух! Один мид. Б-Б, ББ, Б, -б, -б, -б, -б Убил, надо идти, Б надо. Убил. Убил. Найс, трой. Убил дверь. Бал! На сайте, на сайте. Двое на сайте. Най, Убил, ставлю. Окно, окно окно упал Что? молодец а, нет, на грибах вас красный лучше где он Лол. меня. лучше дефа дефа дефа и спеши спеши Хорошо. спеши молодец просто Вечера, как Шорт, шорт, тикет. Блин, такая катка, чувак, такой... Случай, Бери... случай. Меня тощо не перестреливали в Это Бери очень близко и... было. Против головы. Она а... сто... стоят просто. А рыбак столкнул. А рыбак Ой-ой-ой. Ладрбил. А не плув. Что же смогу? Ух, ух, ух, ух, ты иди Сейчас лазер Но мы не видим Подоб сами уже один Сейчас все львем Найс Андер, Андер бегут, Эрик много, белых Не, ребят. G -G. Да. Гг. Найс. Вс. Маркет и шорт. Шорт убил. Маркет. Хорош. Ласт. Ласт. Убил. Найс. Он слева. Он, слева. Он, Он горит, горит, убил. Ah. Ah. Молодец. Nice. А ты. А, не пикай, не пикай. Убил, убил. Вс, ставлю, пачку. Мой косяк. Я забыл парапорт Убил пэлэс Убил коннектор Бегай под кэр Яма Ещё яма Вы рофлите Ну было красиво Бежится Молодец, он встал, смотрите, он мёртв, он встал еще сверху Да что сон надо заёгать Это Я тебя не убил Аааа, фук! Смотри, я тут раунд заруинил. Блин, пацаны, сегодня у нас провал. Сайт один. Убил. Сайт. Один, сайт, сайт. Сайт лоу, сайт лоу. Молодцы. Нет, это... Отпушит смак. Побил одно. Это я митыка до конца. Чекай секонд, если мог. Лавик, яме. Как же вы сыграли? знаете, друг а другу всем, помогли. Шесть игроков дали. Озбексайт. Да пол, да пол. Уж ребята. А, шорт, а, еще один. Шорт, один близко, и middle, один точно есть еще. Я Как? Engagement. Да. Я на на пайере сверху сидит. Алло, флажку дал. Тразу. Фак, я в ебалке. Старь твоя, твоя. Он делает? Убил, зигу. Ой, есть ушла. Аняка, А, шорт! Хорош, шорт, шорт, шорт, шорт один. Ай, яй, яй. Хорош, две, две пули. Нет. две Нет, пули. Прикаей, я взял. Ладно, поехали, поехали. Окей, погнали, давайте. Два раунда, ребят. Окей. Если мы берем за, за эти два раунда, мы за закатаем объем и выиграем. Без ноги чел. Отлавкули. А Лучший. Рушай. Молодцы, ребят, все, мы за кадр сейчас должен добивать, понимаете? По тебя. Не пикай. Я. Молодец, Авик, возьми да. у них. Бай, убили, убили. Давай, давай, давай, давай. Красно. Лучший. Малося, ребят. Тики, тики. Убили. Найс, вот это катки, я понимаю <B> 43 <laughs> <laughs> Молодец, чай Стоит яма а Сын Это Сайбер Это Юрий Кокушкин, привет Я отошел. Убил Пацаны? Да а и контроль Убежал О, зарежь, да? ладно, нормально <свист> Белое <его, вон. свист> полотенце. Какая бананная клепка? Ч ⁇ лох лохоп. лох попала <свист> А! Пожалуйста, дайте фраг. Вот <свист> <Как, гэ>, ребят. <свист> Пожалуйста, скажите, что у меня девятый. Скажите, будете <свист> <свист> у меня ее... Да, это катка, катка была на гребаные плюс 12 Ребята, если я такой ролик запишу Типа апнул почти девятку и нормально Коль Сделай в монтаже девятку, а Я ролик хочу опубликовать, потому что карток накопилось уже 10 штук Но, я этот ролик назову Апнул девятый левел Но это в рассрочку, хорошо? <сOR> <Кредит>. <сOR> Потеку ,потеку <взял>. <сOR> <сOR> следующий ролик будет уже как апнул 10 левел Но этот ролик я назову апнул 9 левел Это не крикбейт, но надеюсь мы договоримся с вами Вот, апнул 9 левел, называется, так называется этот ролик Все, следующий ролик апнул 10 Ну просто реально смешно, всем его осталось